Всем привет, друзья! Сегодня у меня на обзоре очередной видеорегистратор от компании Esdom Модель M27 с необычным дизайном, компактный и с отличными характеристиками Погнали распаковывать! И начинаем, конечно же, с коробки По сравнению с предыдущими видеорегистраторами, которые у меня были на обзоре, она довольно-таки компактная При открытии коробки нас встречает видеорегистратор и давайте пробежимся по комплектации. Провод питания, и обратите внимание, друзья, с разъемом под Type-C. Адаптер для подключения провода питания. На адаптере имеется два USB разъема, а также световой индикатор. Крепление видеорегистратора на трем-скотче шарнирного типа. В данном креплении встроен GPS-модуль. Также в комплекте идет дополнительная площадка с двусторонним скотчем. Лопатка с крючками на двустороннем скотче две наклейки на лобовое стекло и конечно же инструкция к сожалению только на английском языке на обратной стороне имеется специальный qr-код с помощью которого вы можете скачать приложение на ваш смартфон подключиться к нему с помощью wi-fi и управлять настройками а также просматривать и скачивать видеоролики но переходим конечно же к самому интересному это к видеорегистратору и прошу обратить внимание на дизайн данного видеорегистратора смотрится он действительно очень необычно внешний вид приятный сам видеорегистратор выполнен довольно-таки качественно. Имеется трехдюймовый IPS экран. На верхней части расположена контактная группа, разъем для подключения дополнительной камеры, разъем для подключения провода питания типа Type C, а также кнопка включения выключения видеорегистратора, которая также отвечает за функцию OK, когда мы находимся в настройках. На правой боковой части имеются кнопки управления, кнопка меню, вверх-вниз, а также разъем для установки SD-карты. На левой боковой части кнопок управления нет, имеется просто наклейка с информацией. На нижней части мы видим специальные отверстия для охлаждения видеорегистратора. Ну и конечно же сама камера. Здесь установлен широкоугольный объектив с фокусным расстоянием и диафрагма с апертурой 1.8. На данную камеру производится видеозапись в максимальном разрешении 2К. Ну а теперь перейдем к настройкам. Для того, чтобы было все понятно, переключимся на русский язык. Настроек здесь довольно-таки много, три вкладки, но основных несколько штук. И давайте по порядку. Первая настройка – это настройка разрешения. Максимальное разрешение 2К. Также можно уменьшить на 1296, Full HD и HD. Циклическая запись одна минута, две минуты, либо три минуты. Включение и выключение аудиозаписи. Зеркальный режим, парковочный режим, G-сенсор, экспозиция, видеоштампы. Включение и выключение Wi-Fi, GPS информация, здесь мы можем перейти посмотреть количество найденных спутников, а также их уровень сигнала. Единица скорости измерения, километров в час, либо мили в час. Частота 50 Гц, либо 60 Гц. Дата и время, настройка часового пояса, формат даты, выбор языка, заставка. Есть несколько вариантов, 1 минута, 3 минуты, либо 5 минут, либо вообще выключить. При включении данной функции, если вы выбираете заставку через одну минуту, то у вас просто гаснет экран. Автомобильный номерной знак, сигнал подсказок, громкость динамиков, пространство для хранения, это наша SD-карта, форматирование SD-карты, сброс на заводские настройки и версия ПО. По настройкам все, а теперь перейдем к примерам дневной и ночной съемки. Ну и в заключение, друзья, хочу сказать, что компания ESDEM не перестает нас удивлять своими видеорегистраторами. В этом случае мы получаем видеорегистратор в бюджетной ценовой категории с хорошим качеством видеосъемки, а также с разъемом для подключения типа Type-C. Ссылку на него я оставлю в описании под видео. Однозначно могу рекомендовать к покупке, но покупать или нет уже решать вам. Ну а на этом у меня все, друзья. Не забывайте подписываться на канал и оставлять свои комментарии. Всем удачи на дорогах, всем пока!